Здравствуйте, дорогие друзья, я Александра Бонина, сегодня хочу ответить на такой вопрос, может ли остеохондроз быть следствием плоскостопия, и вообще, будет ли плоскостопие одной из причин развития остеохондроза. Для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, давайте представим следующее. Наш организм – это единая динамическая цепь, которая состоит из нескольких звеньев, которые будут влиять друг на друга при патологии одной из них. Какие же это звенья? Это, во-первых, наш позвоночник, шейный, грудной, поясничный отдел. Затем это тазовая область с тазобедренными суставами и окружающими мышцами. Затем это коленные суставы с мышцами. И затем это голеностопные суставы со сводом стопы. И если вдруг есть какое-то нарушение в одном из этих звеньев, то логично, что по цепи она тоже будет передаваться друг на друга. Например, если у нас есть поясничный остеохондроз, что в это время происходит? Например, происходит Сглаживания, физиологического изгиба поясничного отдела. Мышцы напрягаются, спазмируются, и это нарушает движение уже в тазобедренных суставах за счет спазм мышц. Затем это все будет влиять ниже на ноги и доходя до стоп. Поэтому вот единственное нарушение в одной из звеньев будет все равно рефлекторно влиять на следующие. И то же самое со стопой. Дело в том, что у нас стопа организована таким образом, то есть у нее есть такой свод, благодаря которому, когда мы идем или бегаем, то она выполняет амортизирующую функцию. И все вот эти толчки, они смягчаются сначала на стопе, потом по суставам и потом уже доходит до позвоночника где, в свою очередь, позвонки тоже будут амортизировать за счет межпозвонковых дисков. И если вот это уже первое звено будет нарушаться, то есть свод стопы у нас будет уплощаться, то бишь плоскостопе, то вот эта нагрузка уже будет сильнее передаваться на суставы и сильнее передаваться на позвоночник. Следовательно, вот этот небольшой риск, будет э, стимулировать развитие остеохондроза, потому что, считайте, вот эта нагрузка будет больше, чем должна быть в норме. Конечно, плоскостопие – это не главная причина развития остеохондроза и даже не прямая причина. То есть она, наверное, если там 10 причин развития остеохондроза, она, наверное, будет входить только во вторую пятерку, потому что это одно, конечно же, не главное. Основные причины развития остеохондроза – это постоянный сидячий образ жизни слабые мышцы спины, нарушение санки и так далее. А вот плоскостопие она уже будет входить уже там на 7, 8, 9, 10 месте. Но опять-таки это тоже, конечно, будет влиять на э, динамику позвоночника и всех остальных нижележащих суставов. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. Но если вы перейдете по ссылке, которую сейчас видите на экране, то вы сможете прочитать мою подробную статью еще о плоскостопии и остеохондрозе. То есть подробнее расскажу, как это все взаимосвязано. И также, если вы прочитаете статью, вы узнаете, как можно провести достаточно легкий тест без использования каких-либо дополнительных приборов и средств, чтобы понять, есть у вас плоскостопие или нет. И еще небольшие, краткие, практические советы я тоже даю в этой статье, поэтому, если вы хотите узнать об этом подробнее, заходите на мой сайт и Получаете много полезной информации. Ну что ж, на связи была Александра Бонина. Будьте здоровы, до свидания.